Здорово. Ну... Как ты? В первую очередь мне бы хотелось поздравить тебя с наступившими майскими праздниками. Наконец-таки пришла пора довольно небольших, но очень приятных выходных. За окном прекрасная погода, а значит настало время отправиться на Шландос, и это, естественно, не может не радовать. Но ну, а сегодня мы с тобой обсудим грядущее обновление на Барвих РП, а также что нас ожидает уже сегодня абсолютно на всех серверах. Ну а перед началом данного видео я, как и всегда, хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч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 Барвихи РП в своем официальном телеграм-канале Барвиха Рядом стали подогревать интерес игроков различными скриншотами и новостями, касаемых будущего обновления на проекте. Пообщавшись с пиар-менеджером по данному поводу, я получил такую информацию, что разрабы готовят глобальное летнее обновление, которое, естественно, стоит ожидать нам примерно через месяц, ближе к лету. Точной даты данного обновления, к сожалению, пока что нет, в принципе, как и общей информации по всей обнове. Как я понимаю, разрабы на протяжении всего мая будут будут и дальше подогревать наш интерес различными скриншотами. Потихонечку-понемногу сливать информацию по данному поводу. Сейчас лишь ясно только одно – разработчики готовят тотальный рестайлинг проекта, хотят полностью изменить оформление сайта, скорее всего изменить лаунчер, изменить всплывающие окна, которые реально уже стоило бы давно поменять. Обновленные интерфейсы, новые системы взаимодействия, новые механики – это все то, что нас с тобой ждет уже в будущем глобальном обновлении по оборвихе Остается лишь под вопросом, будет ли обновлена сама Барвиха, будет ли обновлен наш маппел. Ведь на протяжении практически всей зимы было слито довольно большое количество скриншотов с обновленным городом, где Барвиха напоминала все больше и больше Москву. Когда стоит все-таки ожидать данное обновление и стоит ли его вообще теперь ожидать? Пока, к сожалению, непонятные, не ясны точные планы разработчиков по проекту. Лично я бы уже бы хотел бы наконец-таки увидеть обновленный город, возможно, даже новые города, возможно, на добавление какого-то нового острова. И как по мне, пора бы уже наконец-таки добавить какие-то новые высокооплачиваемые работы, чтобы нашим старичкам, нашим ветеранам проекта не было скучно фармить бабки на одной и той же уже всем известной работе инкассатора, воре деталей или рыбалки. Пора добавить работы для более высоких уровней, тем самым дать стимул людям в прокачке данного уровня. Также это касается и новичков нашего проекта. Да абсолютно у всех лично, как по мне, появится еще больше интерес к прокачке как можно дальше, задерживаться на проекте как можно дольше, чтобы собирать пайдэ и получать свою необходимую экспу для высокого уровня. Если на том же 30 к примеру, уровне появится какая-нибудь самая крутая высокооплачиваемая работа на проекте, эту работу можно было бы связать с воздушным транспортом, например. Да и тот же воздушный транспорт, лично как по мне, пора бы уже немного разнообразить, добавить какие-нибудь новые вертолеты или даже самолет. Это касается и водного транспорта. Да, на сегодняшний день на барвихе РП присутствует. в даже некоторые лодки или катера. Но, к сожалению, большинство даже не знает о их существовании, ведь они не несут за собой какого-то определенного смысла. И если добавить тот же какой-нибудь новый остров, на котором была бы какая-нибудь крутая новая работа, что водный, что воздушный транспорт приобрел бы новый смысл, а у игроков бы появился новый стимул стремиться ко всему этому. Но опять же, это лично только мое мнение, а что думаешь ты по данному поводу и что хотел бы увидеть лично ты в одном из будущих обновлений на Барвихи рп обязательно напиши мне в комментариях ну а нам с тобой пока что остается как и всегда только ждать и надеяться что разработчики к нам прислушаются и уже в будущем глобальном летнем обновлении мы с тобой увидим что-то крайне интересное и грандиозное но ну, а сегодня нас с тобой ждет еще одна приятная новость а конкретно масштабные распродажи сегодня нас с тобой ждут скидки до 50 на все автомобили аксессуары и скины скидки будут естественно абсолютно на всех серверах и обещают их подвести уже после 13.00 по московскому времени. Я сегодня тоже с удовольствием залечу на 9 сервер барвихи Успенска и попробую поймать какие-нибудь крутые тачки по выгодной цене для своего бизнеса аренда авто. Также не забывай, что на данных скидках можно неплохо подзаработать, если тебе, к примеру, удастся поймать какую-нибудь крутую тачку по очень выгодной цене со скидкой в 40% или в 50%, даже если по какой-то причине тебе не удастся в дальнейшем продать данный автомобиль, всегда его сможешь слить в гос по той же цене за которую ты его купил. Ну а на этом у меня пока что для тебя все, желаю тебе удачи в сегодняшней распродаже, ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих видео, пока.